Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видео я покажу вам те лекарственные средства, которые я брала с собой в составе аптечки в Таиланд. Сразу скажу, что мое видео создано не с целью рекламы, а создано с целью ознакомления туристов, которые собираются ехать в Таиланд отдыхать, чтобы вы знали, что с собой взять. Здесь представлены средства, которые я брала с собой в Таиланд в составе аптечки здесь собраны все необходимые средства которые могут очень вам пригодиться во время вашего отдыха конечно разумеется я надеюсь что вам не придется ими воспользоваться но все-таки очень рекомендую всем туристам которые будут собираться на отдых с собой положить эти средства на всякий случай сейчас расскажу вам про каждое средство по отдельности естественно в первый день как только вы прилетаете вы идете на море кожа у вас пока еще не загорелая кожа очень подвержена тому что вы можете быстро обгореть сюда в состав аптечки я конечно же не стала включать крем от загара но обязательно рекомендую вам крем от загара брать вот и желательно не менее чем с фактором 30 плюс, вот. А так вообще, конечно, лучше же даже 50 плюс, а, так как солнце очень активное в Таиланде и есть большая вероятность того, что вы можете быстро обгореть. Также отсюда вытекает следующее, то есть если вы все-таки сгораете, обязательно взять, возьмите с собой в аптечке пантенол. Это замечательное лекарственное средство, пенка, которое вы нанесете себе на кожу и сможете облегчить боль от ожога. Ну, разумеется, конечно же, лучше до ожогов не доводить, так как, сами понимаете, это вредно. Антигриппин. Почему я беру всегда с собой антигриппин? Кто-то сейчас мне может сказать, а зачем мне нужен антигриппин в жаркой стране, на отдыхе, в тропиках? Скажу одно, что лучше взять с собой средства необходимое в случае простуды, может быть, где-то простыните, продует вас, ну, всякое может быть, чем бегать потом по аптекам, искать аналог. Если вы хорошо понимаете по-английски и сможете легко прочитать состав, любых лекарственных средств, которые продаются в тайской аптеке, это, конечно, замечательно. Но с чем столкнулись мы, когда просто пошли для ознакомления в аптеку, столкнулись с тем, что даже вот с Google переводчиком то есть мы похожих средств на наши не нашли. То есть там состав идет, естественно, другой, и аналогов никаких похожих не подобрали. Также обязательно рекомендую вам взять антисептик, спирт. Я брала асепталин. Вы можете брать то, что всегда берете, какие-то заменители. Почему рекомендую брать обязательно с собой а, спирт? Для того, чтобы вы в любой момент могли обработать руки, обеззаразить, потому что, как нас предупреждали в Таиланде, если будет какой-то порез, ранка, вот, обязательно это нужно все промывать и спиртовать, потому что ранки очень-очень плохо заживают из-за повышенной влажности. Обязательный атрибут в аптечке – это перекись водорода. То есть также при необходимости, чтобы можно было остановить кровь, промыть рану от загрязнений. То есть очень необходимый полезный препарат. Также я брала с собой офтальмоферон Это глазные капли, противовирусное средство. Вы можете взять с собой любое противовирусное средство для глаз, тоже в качестве подстраховки, на случай, если вдруг какая-то инфекция или еще что-то. Также обязательно рекомендую вам взять любое средство для носа, которое обладает сосудосуживающим эффектом. Я беру всегда средство от насморка сонарин, ну, на случай, что если нос заложит даже в том же самолете. То есть его можно даже с собой положить в ручную кладь. За это вам никто ничего не скажет. Так, таблетки амипрозола. На случай, если на отдыхе, от экзотической еды разболится желудок. Вы э, можете, в принципе, брать какой-то аналог, который вы знаете. Также необходимая вещь, которая, можно сказать, на первом месте на отдыхе. уголь активированный. Ну, я действую, так скажем, по старому дедовскому методу. Беру с собой активированный уголь. Вы можете брать любой сорбент к которому вы привыкли в обычной жизни, которым вы пользуетесь. Я почему беру всегда активированный уголь? Потому что он без каких-либо побочных эффектов, которых, в принципе, как вы сами знаете, часто и много встречается во многих лекарственных, во многих лекарственных средствах. Обязательно берите средства от аллергии. Я беру всегда с собой средство цитрин. Вы берите также те средства, которыми вы привыкли пользоваться в случае крайней необходимости. Потому что также может возникнуть какая-то аллергическая реакция. Что-то съели на отдыхе. Мало ли, может быть, там, я не знаю, укусил какой-нибудь там комар, какое-то насекомое. И у вас внезапно может начаться аллергическая реакция. То есть обязательно берем с собой противоаллергийное средство. Также я беру всегда с собой нурофен. Нурофен, он и от головной боли помогает, то есть даже если заболит живот, там еще что-то, очень хорошо помогает это средство. Так, обязательно я всегда с собой беру бинт. Вот, Бинт я также положила с собой в состав аптечки Таиланда, тоже в качестве необходимого средства. Вата. Ну, ваты я беру всегда с собой чуть-чуть, так, как говорится, для полного списка такого, чтобы было все необходимое. Обязательно пластырь рекомендую взять. Ну, вот этот пластырь уже мы купили на отдыхе, я даже сейчас уже не помню, где, в какой стране мы его а, вот этот пластырь мы купили как раз-таки уже в Таиланде. Тот, который я брала с собой из дома, мы его уже потратили. Я его потратила. Вот, также пластырь берите. При необходимости, естественно, сможете э, перемотать рамку. Там, я не знаю, что пораните. Вот. Крион. Я беру с собой еще крион. Также обязательно взяла его с собой в Таиланд. А креон на случай, если также от пищи, непривычной нашему желудку, вдруг возникнут какая-то возникнет тяжесть в поджелудочной в желудке, то есть для лучшего усвоения пищи. Вот. Ну, вы тоже можете посмотреть, к чему вы привыкли. То есть, тут дополнительные ферменты, которые помогают лучше перевариваться. Может быть, вы берете мизим или еще что-то. Также я беру с собой из помезан и положила в аптечку в Таиланд. На случай, если будет вздутие в животе. Вот. И еще хочу перечислить вам показать два средства, которые я также положила с собой в аптечку в Таиланд. Это мазь гестан. Гестан она идет от укусов, очень хорошо помогает. Ну, в общем, снимает зуд, как говорится, покраснение. Вот, и очень делает, как бы, ну, такую прохладу комфортно. Перестает вот этот укус чесаться. Вот. И валидол. Валидол я беру с собой в сумку в самолет. На случай, если вдруг станет ну, тяжело дышать, душно. Вот, кстати, мы, когда летели в самолете, нам было очень. Трудно дышать. Первые, наверное, минут 20, пока мы там набирали высоту. Не знаю, первый раз, конечно, с таким столкнулись, что говорили Стюартам, чтобы они как-то, ну не знаю, обдув включили, на что нам, естественно, говорили, пока не наберем высоту, обдува не будет. Там, честно говоря, даже многим людям плохо стало. Поэтому я с собой на всякий случай обязательно беру еще и валидол. Также, что я вам не показала. Из представленных средств это салфетки, обязательно спиртовые, которыми мы пользовались во время отдыха. Ну, я думаю, вы видели их в моих роликах по Таиланду. Они у меня просто, к сожалению, сейчас закончились, поэтому я не могу вам их продемонстрировать. А также я хотела вам порекомендовать, чтобы вы взяли обязательно с собой на отдых какую-то мазь от комаров. Я, честно говоря, когда спиралась, закрутилась и забыла совершенно про мазь, но рекомендую вам эту мазь взять или спрей какой-то, потому что, чтобы комары не кусали вас вообще. Потому что прогестан, который я вам говорила, он уже, ну как сказать, нейтрализует зуд от укусов комаров. Вот, а Вам рекомендую взять с собой мазь, чтобы комары вас не кусали. Потому что в Таиланде очень-очень много комаров. И, честно говоря, я приехала вся искусственная настолько, что у меня ноги ну, были все как вот от ветрянки, все в пупырышках. Естественно, это и некрасиво, это и неприятно, и сильно идет часуха после вот этих укусов постоянно приходится мазь, мазать мазью ну сами понимаете это ничего хорошего так что очень рекомендую вам обязательно берите с собой мазь или спрей от комаров Китароу. сразу хочу сказать что китароу продается в аптеках только по рецепту врача просто так вы не сможете его купить я с собой китаро брала на всякий случай на если вдруг заболит зуб по крайней мере, мне очень хорошо помогало это средство при зубной боли. Вы также можете брать какой-то свой аналог, к которому вы привыкли, которым пользовались. В общем, перечни средств, которые я вам показала в составе аптечки, я забыла еще показать два средства самых необходимых для меня, которые я всегда беру с собой на отдых. Это мирамистин это средство антисептик ну я думаю в принципе вы все с этим средством знакомы я себе его беру и использую на случай если у меня заболит горло и второе средство это на пальчники на пальчики, почему для меня это средство тоже важное потому что столкнулись когда первый раз поехали на море это было несколько лет назад столкнулись с тем что я поранила палец вот, и мне нужно было, ну мы перебинтовали мой палец, но нужно было как-то его чем-то замотать, чтобы не соленая вода, никак, никакие другие загрязнения не попадали. Но дело в том, что на пальчников, как оказалось, за границей нет, и они даже не знают, что это такое. Поэтому я также порекомендовала бы взять данное средство вам с собой в аптечку, на всякий случай. Ну так-то, в общем, весь Список средств, весь перечень средств, которые я брала с собой в составе аптечки, я вам показала, что также хочу от себя добавить. Разумеется, у всех здоровье разное, и вы можете также к этим средствам взять с собой те необходимые, которыми вы, допустим, пользуетесь в повседневной своей жизни. Вот. Также хочу сказать, что, естественно, я не призываю вас Брать именно такие же средства, которые брала я с собой. Берите аналоги. Я просто как бы познакомила вас с тем списком, который брала с собой. Ну, а вы можете заменять эти средства любым другим аналогом. Но хочу сказать, что, на мой взгляд, лучше с собой свозить аптечку, ну, полную, и привезти ее домой, чем. Не дай бог что-то случится с вами на отдыхе, там поранитесь или еще что-то может быть возникнет, не дай бог отравление. И вы будете бегать, искать средства, чтобы как-то облегчить свое да, состояние, но не сможете ничего подходящего найти. Всем спасибо за внимание и всем приятного отдыха. И желаю вам, чтобы ни одно лекарственное средство вам на отдыхе не потребовалось.